Жизнь человека подобно бегу солнца по небосклону. И у солнца, и у человека есть свой восход и закат. Мое солнце стало, пришел закат. Да поможет тебе Аллах, старик. Я молюсь твоему солнцу, чтобы прояснилось лицо его. Солома, -а -а. а -а -а. Все живое на этой земле хочет оставить в ней свои семена, чтобы не иссякла бесконечная река жизни. Никто и ничто не приходит и не исчезает в этом мире бесследно. Слышишь? как плачет верблюдец, боясь потерять верблюжонка. Какой след на земле оставит она теперь? стал мелодией комузы. Не печаль, а мудрость в печали я хочу передать своим внукам. Не познавший печали не может ощутить полноты своего счастья. Старик, разве нужны молодым твои печали? У них свои песни, веселей наших. Их не должно омрачать прошлое. Они живут будущим. теперь молодость может повториться только в наших детях молодость это майрам праздник только у нас с тобой не было таких праздников Мало мы с тобой разговаривали, старуха, некогда было, всю жизнь хлеб сеяли, кобылиц доили, отары гоняли на жайлоу, теперь вот нашлось время поговорить. Так хочется снова подняться к ледникам, Туда, где воздух пьянит, как кумыс, А вода такая холодная, что ломит зубы. жизнь. Капли сливаются в реки, так же, как люди, объединяясь, образуют народ. Великая река Сырдарья начинается каплей в наших горах. В ущельях и долинах она дарит свою жизнь лесам, птицам, Зверю и человеку. Я тоже был каплей в этой великой реке жизни. Как много оставляю я на этой земле Голоса моих гор и рек В детстве они звучали для меня Колыбельные песни крики чебанов и звали за собой, улетая эхом в горным вершинам. Я пошел по тропе Чебанов, а когда научился водить отару, отец впервые назвал меня Джигитом. Жизнь моя прошла среди скал и лесов. Я умел понимать их язык. Мне стали понятны многие тайны природы. А помнишь, Арслан, бог старик? Наши юрты тогда стояли рядом, рассказывал мне что ореховые деревья живут там по 500 лет человек посадивший орешину не всегда может увидеть ее плоды но он оставляет другим свое имя Твое имя сохранят чабанские тропы и пастбища. Оно будет жить в памяти твоих внуков и правнуков. Снова приедешь ко мне, захвати-ка с собою Ченач, да налей в него ледниковой воды. Напьюсь я ее, оживет мое тело. Вскочу я на коня и умчусь в горы. Пусть капля моя не иссякнет, чтобы возвратиться теплым дождем к людям. Мало у нас с тобой было праздников, но вспомни тот день, когда родился у нас первенец. Я и после смерти вспоминать его буду. было тогда на нашем тое в горах каждый человек гость всем хотелось помириться силами в игре как гору, и ты тоже на своем белом аргамаке решил попытать счастье на нем ты и догонять и убегать от соперника. Киргиз без коня, как комус без струн, Когда он на лошади, у него душа ликует. Как свежо было тогда на нашем вечернем джеймме. Это близкие звезды дышали на него своей прохладой. Помнишь, как пел наш покойный Муса? Его голос могли бы услышать даже звезды. Какими только соловьи не покинули этот мир. Так Карамалдо, Атами. Altyazı <gülüyor> M.K. <gülüyor> Молодость, молодость, Как летняя ночь, Пролетаешь ты незаметно, Уносишься вдаль синей птицей. Коротким был наш майрам, Наш праздник, старуха. горный поток она не должна остановиться только в горном потоке вода сохраняет свою чистоту недаром парель мечет и круг в проточной воде она идет против течения чтобы еще в зачатии передать потомству инстинкт борьбы в этом законе Главная мудрость в Умом своим я понимаю тебя, старик Только вот сердцем не хочу мириться Привыкла я к тебе Приросла, как кусти корчи скале А теперь вот Рушится моя скала. Папа, Не плачь, Марин. Я-то не плачу. Слезы сами текут, ведь я старая. Скоро поправится дедушка. Поедет с нами на Иссыкуль. Туда уже лебеди прилетают. Скоро зима. Летом вода везде теплая, а наш Исыкуль и зимой не замерзает. Из-за тысяч верст через высокие горы прилетают к нам лебеди. А когда в трудном перелете попадают в пургу и какой-нибудь из лебедей теряет силу, вся стая продолжает полет. И только одна, долго зовет упавшего, не улетает от того места. А где ещё зажимут? Ни один зажим. Кончики не теряют. Такой холодный была эта земля, старик. Даже дикие архары спустя корок жилью человек. Все живое искало тепла. Таких холодов у нас давно нет. Так трудно тебе никогда не было. Что теперь вспоминать, старуха? Видно такова моя судьба. Только я до конца прошел свою тропу Чебана. Человек не может прожить всю жизнь в тепле. Иначе он не узнает себя до конца. Запоздала нынче весна, еще перевалы не открылись, а когда лошадей уже стали спускаться по косы и сил выбивались, а все-таки Времен года никто лучше не скажет, чем наш Исыпкуль. была моя дорога. И всегда становками на ней были желанные берега и сыкуля. Для меня не было более счастливых минут, чем минуты отдыха на его горячем песке. Не было большей красоты, чем красота моих аильчан. Не было лучших звуков, чем голоса ребятишек, играющих в мирных предгорьях. В детстве, как песня, мы всегда должны носить его в своем сердце. В детстве нас обнимает и ласкает природа. Природа дарует нам жизнь, но она не в силах подарить ее вечности. Этим она вечна сама.